Ну, не могу. Не могу. Ты же моя лялечка. Не могу. Мой молоденчик. Ну ты же мой младенчик. Не могу. Ты моя маленькая Уди, ляля, мама. Ну, маленькая лялечка. Ну не ругайся, лялечка. Дай поцелуй. Уйди, мама. Ну, мусечка. Уйди, мама. Ну ты еще маленькая. Уйди, мама. Тебя надо на ручках держать. Ты Уди, моя маленькая. Мама. 40 килограммчиков, ты моя любимая девочка. Неправильно, неправильно это все, да? Ничего неправильно в этой жизни, да? Все, да? хватит! Да, а что, хватит-то? Что, хватит Хватит тебя, нянька? Ты уже большая? Сейчас, ну, Ну, не ходи никуда, посиди со мной. Не могу! Ну, не ходи. Никуда. Ну, куда же ты идешь? Ну, куколка моя. Дай поцелую. Дай, лай! Куколка! ну куда же ты пойдешь? Чего? Спасибо. Можно еще поцеловать? Нет. Ну хватит. пожалуйста. Ну а один разик и все. Ну дай один разик поцелуй. Я хочу. Ну зачем тебе посуду мыть? Сиди у меня на ручках вот так вот. Посуду ты моя хочу. Ну зачем тебе посуду мыть скажи мне. Хочу. Ну зачем? Посуду. Ну зачем тебе это не надо? Мать. Ну не надо. Не а на ручках сидеть. Не хочется? Не ну ты же моя Лялечка. Посиди со мной. А -а -а -а. Не могу, не могу. ты не хочешь на ручках сидеть? Не хотите. А Куда ты пойдешь? Куда ты пойдешь, моя сладенькая? Ну погоди,ся Да, ну погоди, ну иди, смотри. Ну, Я а... пишу. А потом придешь ко мне? Ты, Я... Марина, уроки писать сейчас пойдешь. Писать пойдешь? Ой! Резинка на месте. Все. Ты пошла? Пошла! Ну, ну куда же ты пошла? Отойди сюда! А ну иди сюда! Куда же ты пошла? Маринка убежала Сейчас писать. Сейчас поймаю! Смотрите, подписывайтесь. Ставьте лайки! Ставьте лайки обязательно. Будут дальше опять, видосики опять сниматься. Погодися, опять! Опять! Ставь... Погоди Ванька, ну погоди смотреть! Иди к маме на ручки давай! Давай иди к маме на ручки.